Если бы 10 лет назад, здесь важно, да, и не я выбрал этот промежуток, это на скрин с сайта Morningstar, там соответственно за последние 10 лет, если бы 10 лет назад инвестировать 10 тысяч долларов именно в SPY в индекс, да, я чтобы все издержки и так далее там посчитаю, то они бы превратились в 42.587, то есть сам индекс вырос бы вот до 4600 но SPY вырос, вот этот синенький график, вот видите, да, до 42 587. то есть капитал увеличился бы в 4 раза. Не бы это так и было, если вот купили, мы не рассматриваем какие-то другие издержки, я имею в виду посредников, через кого покупаем, сегодня уже упоминали, там банки, да, брокеры страховые, через кого это можно купить. Но это я к тому, что, да, и какие доходности. 2009, здесь взяты календарные, вот это вот квадратик, да, это календарные годы. В 2009 году еще не закончился кризис, рынок падал еще до марта, до 9 марта 2009 года, и, соответственно, он вначале упал, потом отрастал, вышел в ноль и закончил девятый год календарный с 1 января по 31 декабря с доходностью 26-37. В 10-м он вырос на 15, в 11-м почти не вырос 1,89, в 12-м 16, потом аж 32, 13, потом вот видите 1,25. Вот 2018 год, я я мы говорили, про Альфу кто-то говорил, да, вы рассказывали. Я дальше покажу, падали все классы активов. Он был очень нетипичный, 2018 год, поэтому судить просто по 2018 году было бы крайне неправильно. Мы говорим о целесообразности, а я на следующем слайде покажу, что в акции не нужно инвестировать на год, соответственно, и рассматривать результаты за год. Вот эта вот, это цифра с 1 января. 19 -го года то есть 1 января 19 -го года ты вы инвестировали купили там индекс на 500 вы выросл на 25 процентов значительно выше чем что там 34 до да, про которые мы говорили то есть вот это это инструменты которые волатильны на которых вы можете ну здесь видите да еще раз это почти со дна, то есть там падал в девятом. Если бы брали мы красиво. ситуацию… Что-что? Красиво выглядит за последние 10 лет. Да, и да. Обычный. Если бы брать, да, с седьмого года, я покажу и те результаты. Я не к тому, чтобы просто красиво. Я говорю еще раз. Майнстар, когда вы заходите, показывает последние 10 лет. Ну и это, оно видно, что это же вот так. Кто-то же купил вот здесь, потом увидел вот такой минус. Вот он, восемнадцатый год, когда вот так вот все это падало до конца. А все ждут всегда там, такое условно поверье, да, новогодняя ралли там или рождественское, а здесь как раз на Рождество 24 декабря самый минус был. Если мы переведем в годовые, ну за вот эти вот маленькие промежутки я бы не рассматривал, ну вот наше с начала года это 25, то э, за последний год доходность 12.34, видите, не 25, 25 января. А с, это знаете на какой слайд? На 8 ноября. То есть вот с 8 ноября 2018 года по этот год вырос только на 12%, не на 25%. Потому что он потом еще падал, как я вам говорю, и прилично падал. А только потом отрастал на те самые 25. Среднегодовая доходность за последние 3 года, то есть это не суммарно, кумулятивно, за 3, а в среднем за последние 3 года – 15,2, в среднем за 5 лет – 10,9, за 10 лет – 13,43. Эти доходности я всех призываю не рассматривать как ориентир, что ваши портфели, ваши деньги в будущем будут расти на вот эти 10, 13, 15, 20 и больше. Вот это уже значительно более показательный 15-летний промежуток он как раз таки вот этот восьмой год это самый крупный кризис после той самой великой депрессии который был вот он его захватывает 15 год и тогда мы видим 8.86. ну а с даты создания с 93 -го года напомню да этот тф были и .comы, и кризис восьмого года и там азиатские тигры когда валились там в конце 90 х 9, 59 напомню вот это это портфель состоящий только из акций акции крупнейших компаний американских, но грубо говоря, по совместительству и мировых, потому что если мы возьмем эти компании, то это корпорации, которые получают прибыль из Европы, из Азии, со всех абсолютно регионов. То есть так Coca-Cola по всему миру продается, те гаджеты, кто Apple пользуется, кто Microsoft, кто еще, то есть находясь абсолютно в любых странах. Поэтому э, вот эта вот покупка одного такого ETF, -а, это можно считать очень хорошо диверсированным портфелем из акций практически по всему миру.